Здравствуйте! Роботизированные торговые алгоритмы сегодня уже не новость. 70% сделок в мире финансовых и валютных рынков осуществляют торговые роботы. Эффективность их применения уже никем не оспаривается. Роботы лишены человеческих слабостей. Они работают быстрее и продуктивнее человека. Роботы для торговли на фондовых и валютных рынках продаются, но такой вариант не очень безопасен, так как возникает вопрос. Почему разработчик сам не использует его для заработка? Скорее всего, он просто пытается нажиться, сбывая некачественный товар. Другие же разработчики предлагают подключиться к их алгоритму и зарабатывать вместе с ними за определенный процент от прибыли. Подобный подход гарантирует заинтересованность в вашей успешной торговли. Аспрофивей от центра биржевых технологий. Это торговый робот. Лидер в системе синхронная торговля по количеству подключенных инвесторов. Он показал стабильную работу за последние 4 года и доказал, что в него внедрена эффективная система безопасности. Ваши риски будут сведены к минимуму. Три торговые системы обеспечивают сохранность капитала, а четвертое – его увеличение. Все они работают параллельно. Вы хотите попробовать себя в работе на финансовых рынках, но у вас недостаточно знаний? Тогда выбирайте ASPROFIWAY. Всю подробную информацию вы можете получить, оставив заявку на нашем сайте. В Центре биржевых технологий работают профессиональные консультанты. Они готовы ответить на все ваши вопросы о работе роботизированного алгоритма AS Profiway.